Друзья, приветствую с вами Станислав, магазин «Гироскутер-шоп». По просьбе к наших клиентов давали обратную связь, сделать обзор или там просто сравнение небольшое по поводу обновленных Ультронов 108 и 128. -х. Решили, как бы, не пилить, скажем так, видео разные. Сейчас бегло пробежимся, в чем, соответственно, они отличаются от предыдущей версии, да, то есть перед нами мы видим с вами версия Pro 3.2, да, то есть, соответственно, поговорим в этом видео, в чем отличается от предыдущей модификации. Ну и пробежимся по вообще его характеристикам, комплектации для тех людей, которые, соответственно, мало знакомы вообще с этими самокатами. Ну что, поехали. Так, друзья, для тех людей, которые мало знакомы с этими моделями, давайте пробежимся по характеристикам, по его возможностям, по этим самокатам. Итак, оба самоката это топовые модели серии самокат Fultron 128-108, у них характеристики идентичны. То есть у них емкость аккумулятора составляет 35 ампер-часов, 60 вольтовый, мощность мотора колеса 6000 Вт, по 3000 Вт каждое мотор колесо. А максимальная скорость э, по заявлению производителя достигает до 80-85 километров, пробег на одной зарядке около 70-80, но, ну, как я говорил во многих видео предыдущих, которые мы снимали, что скорость, что пробег на одной зарядке зависит от многих факторов, это вес райдера, манера езды, место, по которой катаетесь, да, то есть все эти факторы, конечно же, нужно учитывать. А, что касаемо максимальной нагрузки данного самоката, да, то есть максимальная нагрузка выдержит до 150 э, килограмм, Здесь «Ультрон» вообще сам по себе славится хорошим складным механизмом, то есть минимально здесь возможность появления каких-то люфтов, в отличие от каких-то других аналогичных, скажем так, по характеристикам самокатов. В комплекте, скажем так, в данных самокатах идет она достаточно, в принципе, жирная, если сравнить, опять же, с тем же самым мини-моторсом. Да. На 128-м стоят квадратные «Арктик» фары. Сейчас мы включим, покажем, как они светятся. Вот такие красивые, стильные. На 108-м тоже Arctic стоят, но в стиле в круглом. да, То есть так, вот таком. из той же серии. Такие красивые, стильные. По умолчанию везде стоит электронный сигнал. Для удобства. Вольтметр стандартный, бортовой компьютер. Бортовой компьютер э, серии MS668, который, в принципе, многие уже, наверное, знают. Работает э, специально с синусными контроллерами, так как у этих самокатов идут контроллеры синусные, 45 ампер э, каждый. Контроллер у нас он находится с вами по боковой части, также в крышках сбоку находится вынос. Здесь у нас все без изменений. Подвеска, как вы видите, э, маятникового типа. Здесь стоит капсула, здесь внутри находится пружина. Что мне нравится в этих вообще самокатах, тем в том, что в принципе что 108, что 128 легко поддаются кастому, да, то есть тюнингу и спокойно можно те же самые подвески менять и ставить любые хоть там газо масляные, любые на ваше усмотрение. Плюс ко всему, эти самокаты сейчас очень такая распространенная тема пошла с колесами 13 дюймов, 14 дюймов. И, в принципе, эти самокаты легко можно модернизировать, поменяв здесь только рычаги и поставив на эти же моторы покрышки 13-14 дюймов. Потому что многие клиенты думают, что здесь нужно менять моторы. Нет, друзья, спокойно можно снять покрышку, поставить сюда на этот же мотор заводской покрышку 13-14 дюймов. И, в принципе, самокат у вас уже будет с новыми колесами и клирес увеличится на порядок выше в комплекте как вы видите комплектация данного самоката да то есть у каждого идет сиденье идет брызговик в комплекте мультитул и зарядное устройство на 2 ампер часа но так как у каждого самоката кто не знает скажу, два порта то есть здесь если вы обратите внимание с правой стороны у каждого самоката идут два порта то есть можно докупить Второе зарядное устройство заряжать, соответственно, с двумя зарядками. С одной зарядкой время будет примерно около до полного заряд, зарядки в районе 15-18 часов, а с двумя в районе, соответственно, 8-10 часов. Но также можно здесь использовать быструю зарядку. Я рекомендую не более 5 ампер часов тогда в этом случае зарядка будет еще быстрее. В чем кардинальное отличие 108-128, те же люди, кто не знает, это в том, что визуально дизайн, как вы видите, и, конечно же, что у 108-го руль регулируется по высоте, у 128 не регулируется по высоте. Руль здесь у нас обновленный, складной, как на последних, в принципе, наверное, двух или трех модификаций ультронов, складной с защелкой, все достаточно просто, кто не знает, покажу, да, то есть как работает, убрали... Сложили, все, пожалуйста. Руль сам по себе, он такой распространенный, очень удобный. Тоже люфт какой-то здесь, он минимально возможно появления. Но самое главное, он очень удобный с точки зрения транспортабельности и хранения. Итак, в принципе, здесь мы с вами поговорили, касаемо его, пробежались по характеристикам, для тех людей, кто не знал, тормоза стоят гидравлика, что на 108, что на 128, в принципе, наверное, это все. Теперь давайте вернемся к тому, в чем отличие версии Pro 3.2 от предыдущей модификации 3.1, 3.0, образно вот так вот. Итак, визуально вы заметили, что у нас с вами, скажем так, мелочь, но все же приятно, поменялась оплетка. Оплетка стала, скажем так, в стилистике, практически, это мини-моторса, красиво, кстати, тогда аккуратненько стало. Плюс, что у нас с вами изменилось, это изменилась у нас с вами тормозная система, если вы обратили внимание. Здесь у нас с вами изменилась тормозная машинка сама по себе, вот вы видите, да, то есть она стала другой. И плюс еще ко всему, здесь у нас с вами такой стал вынос регулировки тормозной системы, то есть плавность можно регулировать мягче или пожестче с помощью вот этого колесика, да, то есть удобно. Сейчас я подкачу другой самокат, один там покажу вам для сравнения с предыдущей модификацией самоката то же самое Ультрона. Ну вот, друзья, давайте с вами посмотрим для сравнения, чтобы вы понимали уже. Да? То есть это вот у нас 118 Ультрон 3.1 версия, скажем так. Тоже последняя, да, то есть, но здесь вы увидите, оплетка предыдущая осталась, тормозная машинка, да, она ну, отличается, посмотрите здесь, да, как она выглядит, и на 118-м, например, посмотрите. Так же, как и колесик, да. здесь колесик у нас с вами нету как такового, только с шестигранным ключом можно регулировать мягкость и плавность. Но... В принципе, вот этот момент. Ну и самое главное, не самое главное, но немаловажная часть, что изменилось у нас с вами сиденье. У всех самокатов сейчас нынешних обновленных, вот что 108, что 128, и, в принципе, последних модификаций ультрон сиденья теперь идут такие вот широкие. Системы, то есть вот посмотрите, да, то есть это похоже на куга G скажем так, такие, да, используются. На самом деле очень комфортные, потому что многие клиенты говорили, что а, те стоковые сидения, которые были на предыдущих ультронах, они... По дизайну, скажем так, неплохие смотрятся, но с точки зрения э, сидеть долго и ехать на самокате, да, то есть пятая точка устает, и поэтому хотелось бы что-то помягче. Ну вот, соответственно, хорошо, что завод получил обратную связь, мы донесли тоже до завода, и э, они все-таки внедрили вот это сидение. Да, то есть мелочь, но приятно. Поэтому давайте, друзья, с вами резю резюмируем, что у нас с вами изменилось вообще в самокатах вот, 3.2 Pro от предыдущих. Это оплетка раз, тормозная система 2. то есть той же фирмы, но она уже улучшенная сама по себе. И третье это сиденье, сидушка изменилась. Вот самые основные изменения между 3.1 и 3.2 Pro. Вот. Что хотелось бы от себя сказать, да? то есть кто будет покупать такие самокаты, друзья, обязательно нужно понимать, что Самокат нуждается безусловно это в защите от воды. Если вы планируете ездить в дождливую погоду, то делайте гидроизоляцию. Будете ли вы делать это самостоятельно, либо это вы можете сделать у нас при покупке самоката. Сразу просто скажу, что если вы делаете это самостоятельно, да, то есть гидроизоляцию задалась вообще в самокат, делать какие-то, скажем так, дополнительные опции самостоятельно, то здесь гарантии, конечно, вы слетаете и гарантии вы несете уже самостоятельно. Просто бывает, что клиенты думают, что купив самокат и сделав свою гидроизоляцию или там залезть в кредит деку, что-то там пофэншуете, доработать, GPS там трекер поставить или еще что-то либо, соответственно, гарантия остается. Нет, друзья, на самом деле, такого ну, чисто из теории не может быть. а Поэтому, друзья, если вы самостоятельно хотите все-таки сделать какие-то дополнительные опции, имейте в виду, что дальше гарантия это будет уже на ваших руках и ваших плечах. Поэтому здесь рекомендую не экономить, да, потому что самокат, во-первых, не самый дешевый, скажем так, да, то есть стоит немало денег, и экономить там какую-то небольшую сумму на гидрозависе своего хороших специализированных, скажем так, э -э -э, профессионалов, которые уже руку набили и знают, что как это делать, лучше сделать. Итак, друзья, на момент съемок, сегодня у нас 1 марта, стоимость данных самокатов 108-го версии 3.2 – 127 тысяч рублей, 128-й – 130 тысяч рублей. Друзья, по ценам я пробежался, сразу скажу, не затягивайтесь с покупкой, если кто хотел, потому что цены будут повышаться. Не могу сказать, насколько повысится, но, тем не менее, повышение однозначно еще будет. Поэтому мы стараемся, конечно, держать максимально доступную цену для вас, клиенты, но имейте в виду, что ближе к сезону, сезон уже, в принципе, начинается, будет дефицит товара и повышение цены однозначно. Так что, кто еще не купил, пожалуйста, приезжайте, заказывайте. Последняя модификация, то есть все оригинал, пожалуйста, то есть при желании, как говорится, любой закаприз за ваши деньги, если нужно, можем разобрать, вскрыть и показать, что там все стоит оригинально. Аккумулятор 35 ампер, да, то есть последняя модификации. все оригинальное в соответствии, как все и должно быть с завода именно Ультрон. Ну что, друзья. В этом видео кататься на самокате, наверное, не буду, хотел, если честно, покататься, но что-то посмотрел сейчас слякотно за окном, ну и плюс ко всему, как таковых отличий с точки зрения тяговитости я не заметил, я ранее катался на этих самокатах обновленных, поэтому моторы остались те же, начинка тоже самая, поэтому здесь только пробежали с вами по изменениям, потому что, повторюсь, по Многочисленным просьбам решили заснять и просто рассказать для тех, кто не знает или не понимает, или не знал, в чем отличие по данным обновлениям этих самокатов. Я вас жду у нас в магазине. Магазин у нас находится Москва, метро 95 -го года, Большая Декабрьская 3, настроение 1. торговый центр электроника на Пресне, павильон Б-2022. Работаем каждый день без выходных. Всем спасибо, всем удачи и пока.